Зачастую мы с Мишей, общаясь с большим количеством партнеров, пришли к тому, что вот есть некие мифы о Форексе и каждый раз как только мы затрагиваем тему Форекса, возникают Мифы о том, что э, некие предустановки, да, у людей, которые там где-то слышали, где-то пробовали, что-то с Форексом пробовали, но у них особо не получилось, либо там, ну, 90% случаев это какой-то негативный опыт с этим связанным. И э, мы вот выписали 5 основных пунктов, которые мы очень часто слышим, да, о Форекс. Ну, есть, конечно, самый главный, тут мы его не стали уж писать, да, о том, что вообще Форекс это лохотрон. Вот, мы все-таки выписали такие более-менее внятные, да, о том, что... Знаешь, как, Володь, говорят, что женятся котики и зайчики, а разводятся козлы и коровы. Да, да, да. Я думаю, это как раз про это. Да, о том, что зачастую как раз-таки Форекс это тот самый инструмент, который вообще не терпит дилетанства. И работа с форексом подразумевает очень большое наличие специальных знаний, наличие специальных умений, навыков и компетенций для того, чтобы действительно извлекать из него прибыль или как минимум сохранять те деньги, которые имеются. И вот поэтому самым первым пунктом мы выписали о том, что требуется быть трейдером, да, то есть для того, чтобы зарабатывать на Форексе, нужно быть трейдером, который в этом шарит, который отучился. А еще и зачастую звучат о том, что мало быть трейдером, нужно быть трейдером, который еще там хотя бы 3-4 раза слил свой депозит, и вот уже на основе этого, на опыте этого он может быть успешным трейдером, да, или там просто ну... битого двух небитых дает, Да, да. И вот тут как раз таки э, мы говорим о том, что нет, система копирования сделок отменяет это. Вы э, копируете сделки в автоматическом режиме, а удачные и прибыльные сделки находит наша э, нейросеть. Э, об этом мы поговорим чуть позже, как именно она это делает. А сейчас мы просто перечисляем как бы основные там возражения, основные мифы, да, которые есть там в головах людей. Естественно, вторым пунктом идет что о том, что, что требуется много времени, да, то есть требуется анализировать рынок, читать новости, там, следить за твиттером Трампа. Там, новости центробанка выходят постоянно, которые влияют на все эти котировки валют. Всегда интересно, у самого Трампа действительно есть ли твиттер? В смысле, он туда заходит, да. хоть иногда. Чисто формально он вообще должен. Можно, да, об этом знать, что он у него есть. Да? А все остальное делает там его команда. Да? И а вот здесь точно так же мы говорим о том, что вам не требуется вообще в принципе времени на все это, потому что вы настраиваете один раз копирование, которое занимает порядка 30 минут, и все сделки копируются в автоматическом режиме. Все, что вам требуется, это периодически заходить в программу смотрового доступа, смотреть, как у вас растет ваш депозит, или там анализировать, смотреть весь срез статистики, который есть по счету. И уже принимать решение, выводить прибыль, докладывать, да, то есть доливать, если у вас есть какая-то другая стратегия, да, то есть если вы выбрали стратегию инвестирования с постоянным доливом, то есть все, что требуется, периодически заходить, проверять, что творится, что делается со счетом, как растет прибыль и на основе этого принимать какие-то решения. Точно так же там, вывод средств занимает там, ну, не более 5-10 минут, чтобы зайти на сайт, нажать кнопочку снять средства, ввести там, данные своей карты или там, э -э эфир или биткоин кошелька и вывести свои накопления. Да? Я сегодня выводил, за 15 секунд пришли на карту. Да, это еще один очень большой а, плюс работы с сертифицированной лицензионным брокером, для которого... А... Очень важно стоит вот этот вот принцип о том, что деньги людей должны вводиться быстро, моментально, и должно быть исключено любые манипуляции с деньгами, да. Поэтому вот сам принцип работы робофорекса нам очень импонирует, потому что, строя компанию Forly Capital, мы точно так же основываемся на этих же самых принципах. О том, что очень много, большое количество брокеров, которых мы перебрали, они выводят в течение трех дней, в течение не пяти дней, да, и мы понимаем, что там для при работе с форексом за один день можно генерировать там и один процент, и 2 процента, и 5 процентов в день прибыли. Тебя представь, если ты выводишь на криптовалюту и биткоин вчера стоил семь тысяч долларов, а сегодня стоит 9 почти, да? Да, да, Это да. Какая-то разница. Да. И дорога ложка к обеду, как говорится, всегда, да? Ну и третий пункт, который есть в, про мифов, и я бы даже сказал не столько это про форекс, сколько в целом про инвестирование, это о том, что нужен большой капитал. То есть если мы говорим о доходе, там, о 20% в месяц, да, что такое положить 100 долларов и зарабатывать 20 долларов в месяц? Ну разве это деньги? Ну, положил я 100 тысяч рублей и зарабатываю 20 тысяч в месяц. Разве это деньги? Я же аж, аж... самая большая ошибка людей, когда они как раз думают, что... Ну, что такое 20% на сто долларов? Но ну, эти 20 долларов меня счастливее не сделают, да? Люди, самая большая ошибка, когда инвестируешь, это считать не проценты, а рублей, либо доллары, да, то есть, ну, что там это? Причем промежуточные, mm -hmm. да, то есть именно вот, yeah. именно процент, который капнул, да. А почему вот на предыдущих вебинарах, вы можете открыть историю на YouTube-канале потом посмотреть, мы очень часто именно презентацию начинаем с рассказа о том, что такое инвестирование и силе сложного процента. И вот как раз-таки копирование сделок – это самая лучшая система для работы со сложным процентом. Да, есть свои нюансы, да, есть технические моменты, но если мы говорим о силе сложного процента и есть огромное желание воспользовать копирование сделок на Форекс – это самый лучший инструмент для этого. Но мы это подробно разбирали в других наших презентациях. Так вот. Подписывайтесь а... на канал, да? Да, ставьте колокольчик И обязательно ставьте палец вверх. А обязательно стоит упомянуть, что в мифах о форексе обязательно а, пишут о том, что ну, мы очень часто слышим, что при работе с Форексом требуется покупать дорогостоящее оборудование, то есть нужен там компьютер, который не будет лагать, там крутой доступ в интернет, там, сервера. Программы эти, там, советники, которые там, линии поддержки показывают, объемы, которые вышли за рынок, проторговались и так далее. То есть э, все эти программы, сигналы, советники, они все платные. Это все прям тяжело. Мы говорим о том, что вам для копирования ничего не нужно. Вам для того, чтобы копировать, требуется один раз. Ну, ладно, сейчас мы дальше перейдем о том, что требуется для этого. И пятый пункт в мифах о Форекс это как раз-таки о том, что слишком много обмана. Да, очень много мошенников предлагают э, услуги э, и заработок на Форекс, но практически все они звучат одинаково. О том, что вы оплачиваете а, либо какой-то пакет у них там, либо вы а, отправляете деньги на их счет им в доверительное управление. То есть фактически все мошенники, связанные с Форексом, сейчас с крипто этого очень много, все звучат одинаково. Вы отправляете им свои деньги, и они там у себя на сайте или где-то рисуют о том, что у вас там якобы растут проценты. А как только вы запрашиваете, собственно, ваши деньги, чтобы вышли, они, как правило, не выходят. Ну, либо там какой-то момент всем все платится, а потом вдруг соскамились, и вдруг компания куда-то пропала со всеми накопленными делами. Появляются деньгами. условности. Да, в вдруг что-то появляется. Поэтому э важно при работе с Форексом всегда следить за тем, чтобы деньги были доступны только вам. Деньги лежат на вашем счете, ваш счет заключает сделки, и вы в любой момент времени можете это копирование остановить, остановить все эти сделки и выйти из них. Это э, всегда очень важно. Конечно, э, здесь, когда мы говорим о том, что в любой момент выйти, всегда важно понимать, да, о том, что если есть какие-то открытые позиции, открытые сделки, они могут быть в минусе, могут быть какая-то просадка, какая-то часть депозита, недоступна для вывода. Но вы видите эту ситуацию, вы в ней участвуете, и она для вас открыта. Это не так, что вы отправили деньги какому-то, в какую-то там форекс-компанию, да, и они кормят вас баснями. Ну, вы знаете, сейчас вообще-то мировой кризис, вообще-то там все плохо, mm -hmm. ну, мы там, вот, там проиграли все деньги, да, и там в фотошопе сделали какой-то там отчетик, да, об этом там нарисовали и все как бы. То есть здесь вы вс всегда всю картину видите в режиме онлайн. Ну, и Опять же, касательно, в принципе, принципов работы, да, мы всегда говорим о том, что вы видите и контролируете все это. Да, здесь можно снова сделать отсылку к первому пункту о том, что я говорил, что вам ничего не надо знать, вам не придется каких-то иметь навыков и компетенций, а тут все равно вам доступно следить за всем этим, да. Но здесь очень важно понимать, одно дело, когда мы говорим о том, что вам нужно научиться быть трейдером и научиться из всего обильного сделок то есть она а секундочку у нас система анализирует порядка 12 тысяч сделок в минуту то есть она анализирует вот вот такой объем информации чтобы заключать такие сделки естественно это недоступно человеку это недоступно ну в принципе не алгоритму не машине да то есть вам этих знаний не требуется, но обычная базовые компетенции, как зайти на, сня, на сайт, снять деньги, вывести деньги, как там посмотреть, что делать, естественно, эти знания вы приобретете, и мы поможем вам это сделать. Для этого есть все инструкции, для этого есть такие вебинары, которые проходят именно для тех, кто уже копирует, для того, чтобы объяснить, где что, чего в программе, где что значит.